Хочу начать с одного личного примера. Однажды один преподаватель задал нам одно интересное задание. Нарисовать кривую линию нашего духовного роста. Конечно же, мы должны были быть честными с самим собой. И вот там, где у нас был спад в духовном росте, мы должны были сказать причину этого спада. А там, где мы видели повышение, мы должны были ответить почему. Если бы мы знали, что какие-то вещи разрушают наш духовный рост, как бы мы поступили? Наверное, мы бы сказали, что мы бы их не совершали. И да, и нет. Потому что мы видим обратное. Люди, верующие христиане, знают истину и вопреки этому не поступают по Слову Божьему. Зачастую это именно так. Причина этому – ожесточение. Люди ожесточились против Бога. Из-за чего это происходит? Это происходит из-за нетвердости в вере. Нету веры, того и нас шатает в разные стороны. То в церковь. То в мир. Мы говорим, что вера это наш фундамент. Но кто из нас уделяет достаточно времени, чтобы построить этот крепкий фундамент? А нужно ли это? Мы думаем, что вера она сама растет. Достаточно ходить в церковь, но фундамент сам не может построиться. Нам нужны убеждения. Убеждение это синоним слова вера. Вот что мы можем прочитать об убеждении в толковом словаре. Убеждение элемент качества. Мировозрение, придающие личности или социальной группе уверенность в своих взглядах на мир, знаниях и оценках реальной действительности. Убеждения направляют поведение и волевые действия. Высшую абсолютную степень убежденности у многих олицетворяет вера, уверенность. Твердый взгляд на что-нибудь, сложившийся на основе каких-нибудь идей. Я хочу повторить то, что мы прочитали только что с вами. Убеждения направляют поведение и волевые действия. Твердый взгляд на что-либо. У кого были эти убеждения? Они были в Данииле. Почему Даниил был так успешен? Потому что у него была твердая жизненная позиция, и его жизнь вращалась вокруг Божьего закона. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами сегодня рассмотрели семь убеждений Даниила. Чего придерживался Даниил? В чем он был тверд и непоколебим? И начнем мы с первого. Даниил был убежден в том, что образ жизни влияет на духовное состояние. Даниила, первая глава, 8 стих. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какой пьет царь, и потому просил начальника Евнуков о том, чтобы не оскверняться ему». Юноша, 15 лет, убежден в том, что некоторые вещи могут плохо повлиять на него самого, духовно. Почему он не согласился? Мы знаем, что вино не было запрещено Ветким Заветом. Однако Даниил отказывается именно от этого, отказывается от вина. Что хорошо? А что плохо? И самое главное, как все это может повлиять на наше духовное состояние? Вот в чем вопрос. Образ жизни, по сути, это наша среда обитания. И либо эта среда обитания нас отравляет, либо наоборот она нас созидает. Худые сообщества развращают добрые нравы. Представьте себе, что я устроился на работу в ночной клуб. Я буквально пребываю в этом образе жизни. Вряд ли я сохраню святость. А ведь именно я решаю, устраиваться ли мне на работу, или нет. Доказано, что рак не развивается в щелочной среде, он развивается в кислой. Есть продукты, которые сильно закисляют наш организм. Это всякого рода сладкое, всякие полуфабрикаты, чипсы, сладкая газировка и тому подобное. Если постоянно кушать сладкое, если постоянно пребывать в этой сфере угождения своей плоти, в конце концов, человек пожнет какие-то болезни. Не только рак, это может быть и диабет и другие болезни. Апостол Павел говорил, «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Кто-то может сказать, что самая лучшая среда обитания – это служение. Но да и нет. В какой среде обитания был Иисус? Он был в среде обитания молитвы. Он часто уходил и молился. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Образ жизни на самом деле очень сильно влияет на наш духовный рост. Если много кушать, то молиться будет трудно. Следующее. Даниил был убежден в Божьем контроле. Тогда Даниил обратился советом и мудростью к Ориоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ореоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя. Тогда Ориох рассказал все дело Даниилу. После того, как Навуходоносор издал этот страшный указ, Данил по-человечески мог бы впасть в панику. Но что он делает? Он идет прямо к своему убийце. «Почему такое страшное указание от царя?» спросил Данил. Заметьте, Данил четко понимал, что Бог все контролирует. Навуходоносор приказал убить всех мудрецов. Даниил и его друзья входили в это число. Но Данила это немало не устрашало. Все, кто жили с со осознанием Божьего все власти были великими людьми. Тому например, Моисей. Давид, Илья. В Новом Завете мы также видим, что те люди, которые верили в все власти Иисуса, были исцелены. Например, женщина, которая страдала 12 лет кровотечением, верила, что Иисус контролирует все. Иисус имеет контроль и над ее болезнью. Следующее убеждение Данила. Даниил был убежден в характере Бога. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милоседям к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Тогда эти люди посмотрели и нашли Данила молящегося и просящего милости пред Богом своим. Данил знал Бога. Он знал, что Бог милостив, что любящ. и это заставляло его молиться все больше и больше. Заметьте, мы говорим об убеждениях, мы говорим о твердых, неизменных позициях человека. Данил был убежден, что Бог таков. Заметьте, особенно в последних главах книги Данила, как Данил усиленно молится. Давайте рассмотрим еще один пример. «И пришел гад к Давиду, и возвестил ему, и сказал ему, «Избирай себе, будь ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение трех дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшего меня». И сказал Давид гаду, «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо великом милосердие его». Только бы в руки человеческие не впасть. Можем ли мы быть такими уверенными в Божьих атрибутах, в Божьих качествах, Его щедрости, любви, милости? Когда мы знаем характер Бога, мы будем молиться с твердой верой. Вспомните самого доброго человека, которого вы встречали за всю свою жизнь. Так вот, Бог в миллион раз добрее. Однажды один проповедник сказал, когда мы попадем на небо, Бог нам скажет, почему ты не молился больше? Я бы тебе ответил. Я бы дал тебе то, что ты просил. Когда мы знаем Божий характер, это заставляет нас молиться больше. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Следующее. Даниил был убежден в том, что все должно быть направлено во славу Божию. В 23 стихе 5 главы книги Данила мы читаем, «Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе. И ты, и вельможи твои, жены твои, наложницы твои, пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, которого все пути твои, ты не прославил. Важно подметить, что это еще не пророческие слова. Задача Даниила заключалась в том, чтобы прочитать и растолковать слова «мене-мене текелу парсин». То есть то, что говорит Даниил здесь, это личный укор Даниила царю. Еще один пример – это царь Давид. Тогда трое этих храбрых пробили сквозь стан филистимский и подчеркнули воды из колодеца Фивлемского, что у ворот и взяли и принесли Давиду. Но не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа.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 И нет неправды в нем. Жизнь Иисуса тому подтверждение. Даниил также был убежден в том, что Богу нужно неизменно служить. Тогда царь повелел и привели Даниила и бросили в ров львины. При этом царь сказал Даниилу, «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу, «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Как проявлялось это служение Богу? через его верное служение во дворе царя, ибо никто не мог найти предлога против него. Наше служение Богу – это наше служение людям. Это нужно запомнить. Данил был верен, он имел эту четкую позицию, что в любой ситуации нужно помнить о своей миссии. В последнее время я все чаще рассматриваю эту жизнь как поле боя, где нужно сражаться, нужно бороться, нужно быть победителем, как Иисус Христос. Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Даниил был убежден в том, что грех влияет на его жизнь. Следующее нечистота влияет на жизнь. Данила 6, глава 23 стих: Бог мой послал ангела своего и заградил пасть вам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед Ним чист, да и перед Тобою царь и не сделал преступление. Нечистота грех есть последствия. И Даниил это понимал. Я думаю, что Даниил был прекрасно знаком с книгой притчи, где столько много было сказано о последствиях выбора неправильного пути. И Даниил понимал, что он жив, потому что пребывал в святости. Отличный пример также для нас может быть Иосиф. Он не мог согрешить против Бога, потому что знал, к чему все это приведет. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и, чистого ангца. И, наконец, Данил был убежден в том, что Богу нужно доверять. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Данила из рва. И поднян был Данил из рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Для нас это не должно быть чем-то новым. Об этом говорит весь Ветхий Завет. Все цари имели проблему с этим, с недоверием Богу. Но Данил был верен, он доверял своему Богу. Даже когда столкнулся с угрозой смерти, он верил, что Бог силен его спасти. Этот глубокий уровень доверия к Богу был также и Авраама. Авраам доверял Богу настолько, что готов был отдать своего сына в жертву. Христос говорил, «Но пусть не моя воля будет, а твоя», что значит, Иисус полностью доверился в руки Божьи. Убеждение Данила — это то, к чему мы должны стремиться. Он был тверд во всех этих решениях. Если все это истинно, я просто не имею права поступать иначе. Просто не имею права. Есть ли в нас эти убеждения? Насколько мы тверды в них? Не прогибаемся ли мы через обстоятельства, или мы тверды до конца, несмотря на все вызовы мира? Ответь на этот вопрос каждый даст сам. Но пусть наши решения будут твердыми, как это угодно нашему Господу Иисусу Христу.